Я приезжаю в Ярославль уже в четвертый раз. Самый продуктивный для меня, скорее всего, был первый и как раз вот третий. Сегодня, ну, сегодня это у нас четвертый получается. После третьего у нас обычно при знакомстве спрашивают: ну какие у нас намерения есть, для чего мы сюда пришли. И как-то так вот я вскользь просто сказала, что я хочу вернуться к самой себе прежней. После того, как я приехала с Иктывка. Ну, на начали происходить перемены со мной. Ну, вплоть до того, что я скинула 12 килограмм и вернулась на прежнюю я. Это меня очень сильно удивило. Причем, я так думаю, не так сложно это получилось, как-то само собой. Нормализовалось питание. И, кстати, мысли стали чище. По поводу еще небольших достижений, это то, что Э, я стала поднимать себя, э, как сказать, <смех> с дивана и делать дела, потому что у меня был какой-то такой застойный период последние три года, когда мне было очень тяжело себя поднять, и я практически всегда была как будто в хандре какой-то, во сне. и сейчас. Э, ну, я, я не считаю те моменты, когда, ну, я действительно всегда по жизни активная, но, зная себя ранее, я была еще активнее. Мне хотелось именно к, к этому же вернуться. И, в принципе, вот сейчас я возвращаюсь. Я поднимаю свой зад и иду вперед. И, как ни странно, вот я прям чувствую вот, энергетику вообще всей компании, ресурсного нашего окружения. И меня прямо тянет сюда. Каждый раз передо мной встает финансовый вопрос, постоянно встает. Потому что ну, у всех сейчас свои обязательства по выплатам разным и так далее. Но когда я вижу затраты моего супруга, я понимаю, что мои затраты – это не просто затраты, это э, такой энергетический канал, такой ресурс, который, ну, стоит того. Инвестиции. Да, эти инвестиции, они вложены не зря. Это не просто дворники на Audi Q7 за 30 тысяч. Это действительно стоящее дело. И я думаю, что дальше у меня будут продвижения. Я в этом уверена. Спасибо.